приветствую на канале шарабара игра престолов все прекрасно понимают что джордж мартин очень много чего брал из реальной истории когда писал свой эпохальный труд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 Конструируя мир для своей фэнтези-эпопеи «Песни льда и пламени», Джордж Мартин использовал множество событий и личностей из истории средневековой Европы. Давайте посмотрим поподробнее. Семь королевств. В основе книги, безусловно, история Великобритании. Как известно, на территории Англии существовало семь исторических королевств. Нортумбрия, Сассекс, Уэссекс, Эссекс, Кент, Восточная Англия и Мерсия. С V века эти королевства имели разную степень развития и самостоятельности, а в девятом веке объединились в королевство Англия, во главе которого оказался король Альфред Великий. Отсюда очевидно и семь королевств в Игре Престолов, Королевство Севера, Горы Долин, и рек, скал, штормовых земель, простора и дорна. Все они были объединены Эйгоном Таргариеном, единое государство Вестерос. Война между домами Старков и Ланнистеров – одно из ключевых событий саги, а сам конфликт стал основой для сюжета первых трех книг да и значительная часть остальных событий являются последствиями этой самой войны. Основой для этой истории послужил реальный эпизод из средневековой Англии «Война Йорков и Ланкастеров», известная больше как «Война Аллы и Белой Розы». Причину войны было немало. Это и споры о том, какая ветвь династии Ландагенетов должна наследовать английский престол, и недовольство королем Генрихом VI и профессиональные солдаты, которые после окончания Столетней войны оказались неудел, да и вообще много накопившихся к тому времени конфликтов между Йорками и Ланкастерами. Посмотрим чуть подробнее. Знаменитый король Эдуард Третий Виндзорский успешно правил страной 50 лет, одержал несколько сенсационных побед над Францией в рамках Столетней войны. Его сын, вошедший в историю как Эдуард Черный Принц, был выдающимся военачальником, но имел неосторожность умереть на год раньше отца. И это событие стало роковым для Англии, которая имела шанс стать абсолютным гегемоном в Европе. Престол Эдуард Третий завещал никому-либо из четырех своих сыновей, а внуку Ричарду II, сыну Черного Принца. Тому было 10 лет, и он вырос правителем деспотичным, за что и был свергнут Генрихом Баллингброком, герцогом Херрифордским, внуком Эдуарда III от его третьего сына. Генрих IV стал первым королем династии Ланкастеров. За ним последовали Генрих V и Генрих VI Ланкастеры. Тем не менее, права династии на трон подвергались сомнению со стороны Йорков, потомков одновременно второго и четвертого сына Эдуарда III, Лайонела Антверпенского и Эдмунда. Лэнгли. По завещанию свергнутого Ричарда II корону должен был получить наследник второго сына Эдуарда III Эдмунд граф Марчский. И после смерти последнего потомка этой линии титул, а вместе с ним и права на корону, достались йоркам. И йорки заявили о своих правах. Генрих VI был свергнут йорками. Королем стал Эдуард IV. После его смерти трон перешел к малолетнему Эдуарду V. Но тот был объявлен незаконнорожденным. Трон перешел к брату Эдуарда IV, знаменитому Ричарду III. Ставшему последним Йорком среди королей. И Ланкастеров, и Йорков сменили Тюдоры, представители незаконнорожденной ветви Ланкастеров. Культ Владыки Света – Красная Вера. В сериале Станис Баратеон следует советам Мелисандры, красной женщины, жрицы Владыки Света, Рглора. Культ этого самого вот Владыки больше всего напоминает религию древних персов – Зороастризм. У Зороастрица Вакун считался зримым образом бога в физическом мире, дающим мудрость и духовное прозрение. Подобно последователям Владыки Света, Зороастрицы верили в вечную борьбу и двойственность добра и зла. Битва над Черноводной Битва на Черноводной – это попытка Станиса Баратеона осадить Королевскую Гавань. Это одно из крупнейших сражений Войны Пяти Королей, которым закончился второй сезон сериала. Флот Станиса был разгромлен благодаря идее Терриона Ланнистера применить огнеметы, изрыгавшие на вражеские корабли страшную смесь, а также корабли-брандеры, поджигавшие судно чужаков. Свою идею Мартин, возможно, подчеркнул из второй осады Константинополя арабами. Тем же методом византийцы сожгли вражеский арабский флот, осаждавший Константинополь. Дикий огонь – одна из самых опасных субстанций, созданная алхимиками Королевской гавани. Мгновенно воспламеняющаяся жидкость, которую почти невозможно потушить, стала грозным оружием против врагов. Можно увидеть аналогии между этим диким огнем и греческим огнем византийцев, горючей смесью, которую византийская империя использовала во время войн. Точный состав смеси неизвестен. Более того, есть версии, что вариантов смеси было много, и они варьировались от случая к случаю. К тому же греческий огонь был больше психологический психологическим оружием, чем эффективным боевым. Например, в 8 веке, когда Константинополь был осажден арабами, которые боялись войти в Босфорский пролив из-за огня, император Лев III приказал поставить на корабли сифоны с греческим огнем и направить их на захватчиков. Красная свадьба один из самых шокирующих моментов в Игре Престолов. Во время страшной резни, устроенной Болдером Фрейем на свадьбе его дочери с Талли, погиб Роб Старк вместе со своей матерью и всей свитой, что положило конец восстанию северян. Похожие события случались нередко в мировой истории. В частности, можно вспомнить рассказ из Кодзики, древнего японского текста о жизни легендарного Дзиму, считающегося первым императором Японии. Во втором свитке рассказывается об уничтожении Дзиму одним махом всех своих полярсов, политических противников во время пира, но то лишь один из вариантов. Полагаю, что Мартин использовал все же европейский аналог. В первой половине 15 века в Шотландии росло могущество клана Дугласов, чем были очень недовольны остальные. В 1440 году кланы и знать, которые поддержали юного короля Якова II, решили положить конец влиянию Дугласов. Главу клана вместе с родственниками пригласили на обед в Эдинбургский замок, во время которого на стол была подана голова черного быка, означавшая смерть. После этого Дугласы в нарушении всех обещаний, безопасности и защиты были казнены во дворе замка. Спустя 12 лет точно так же был казнен дядя погибшего главы клана Дугласов. Смертельный удар нанес сам король Яков II. Ледяная стена. Важное место всего сериала огромная ледяная стена, которая отделяет мир людей от севера, наполненного множеством опасностей, от мистических иных и страшных ледяных пауков до одичалых и упырей. Стену охраняет ночной дозор, в который люди попадают разными путями, а покинуть его не могут до конца жизни. У этого места есть прообраз в реальности. Идея пришла Мартину после посещения Адрианова вала в Шотландии. Стена была построена по приказу римского императора Адриана во втором веке для для того, чтобы защищать римские владения в Британии от набегов местных племен. Конечно, вал не был настолько высоким и грандиозным, как стена в Игре Престолов. В высота вала около 4-6 может 6 метров. Железный банк Железный банк находится на другом берегу от Вестероса в городе Бравосе. Он сужает деньги не только купцам и городам, но и монархам и целым странам. Железный банк славится тем, что всегда получает обратно свои деньги. Если кто-то отказывается платить, он делает все, чтобы вернуть одолженное. Банк может финансировать войны, помогать противникам своих заемщиков, всеми возможными путями добиваясь своей выгоды. Этот фэнтезийный банк можно сравнить с флорентийским банком, основанным Джованни Медичи в конце 14 века века. Медичи был успешным банкиром, который разбогател на успешных вложениях в производство сукна и расширил свою банковскую империю. Со временем он стал конвертировать свой финансовый капитал в политический. Например, помогая священнику Бальдасара Косса финансами, Медичи смог привести его к папскому престолу и получить контроль над обслуживанием финансовых потоков католической церкви. Клиентами банка стали многие члены римской курии и кардиналов, что тоже увеличило политическое влияние семьи Медичи. Война пяти королей. Следом за смертью Роберта Баратеона, Вестерос оказывается вовлеченным в конфликт, где пятеро людей пытаются завоевать право на престол. В итоге получаем бесконечную кровавую резню. Из истории это похоже на столетнюю войну. Отвратительный кровавый продолжительный конфликт между Англией и Францией, в котором каждый чувствовал, что он достоин быть королем Франции. Бесконечные битвы в море и на суше, повсюду проливалась кровь. Сотни тысяч людей убиты и один из ключевых моментов, когда 17-летняя Жанна, дарк была сожжена на костре. Детракийцы – варварское племя воинов, проводящие свою жизнь в центральных равнинах Эссоса, насилуя, убивая и грабя. По сути, это монголы. А что? Монголы – это племя, кочующее по территории Азии и Европы, распространяющее ужас всюду, куда не пойдут. Легенды гласят, что после их захвата Китая, улицы столицы были пропитаны жиром и плотью жертв. Во время нападения на Рязань, монголы безжалостно вырезали практически всех жителей, оставив лишь нескольких, чтобы они разнесли страшную весть по всем городам Руси. Безликие Считается, что автор книги вдохновился реально существовавшими в XV веке Советом Десяти, который располагался в Венеции. Согласно сохранившимся записям, судебным издержкам, а также книгам «Ядовитые романы и войны», датирующиеся 1899 годом, к Совету обращались лишь в случае крайней необходимости. К примеру, когда нужно было кого-то убить особым, и изощренным методом. Кроме того, совет самостоятельно принимал решение об убийстве или помиловании того или иного человека, а также был крайне изобретателен в своих методах. В особенности историки отмечают их необычную любовь к секретным камерам и ядам. Племена каннибалов. Тенны – одичалые каннибалы, поедающие ворон Те да и других одичалых. Похожи на клан Соуни Бин. Это был шотландский клан, обитающий в пещерах и занимающимся каннибализмом. У них было 14 детей и 32 внука. Их излюбленным способом размножения был инцест. Они жили за счет нападений на путников, которых они забивали до смерти, пили их кровь и крали их имущество. Остатки частей тела засаливались. Про запас корона из золота. В конце первого сезона неудавшийся правитель Вестероса Визерис Таргариен требует у предводителя кочевников Халадрого армию, которую тот обещал ему в обмен на руку его сестры Дейнерис. После того, как Белобрысова обезвреживают, Дрога расплавляет в котле пояс из золотых медальонов и выливает расплавленный металл на голову Визериса. Судя по историческим хроникам, нечто подобное произошло с римским императором Валерианом в 260 году нашей эры. Флавий Евтропий Римский историк, живший в 4 веке, пишет, что после того, как императора захватили в плен персы, его заставили выпить чашу расплавленного металла. Эта версия оспаривается, но тем не менее, именно эта сцена вдохновила Мартина на создание эпизода с короной из золота. На 7 позвольте откланяться. Ставь мне пиши подписывайся, делись, ты знаешь, что надо делать. Балар Маргулис.